ла -ма ла, -ма -ла, -ма -ла. беременно что да. давно прилично молодец поздравляю братан М -м. на мама звонит мама алло алло алло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 Man, I didn't bite a crocodile, but we're out of the <laughs> <laughs> Bro, he's talking shit. Yo! Yo! You talking shit? Oh, shit. What's, up, my... What's up, my... <laughs> That the cartwheels? Go on, son. <laughs> Uh -huh. Клапанная Нива в комплектации люкс. По цене полтора миллиона рублей. Люкс. Люкс. Люкс. люкс. Говорила мне, мама. Не ссы против Особенно в Якутии. Тут. У тебя есть деньги А у меня нету Когда твоя девушка согласилась взять кредит на себя <реклама> <реклама> Так, детские площадки В моем городе просто охеренные Пивоснежка и 6 гномов Видимо, седьмого она уже съела. Давай. Окей, Гугл, okay, кто такие уебаны?